Иван Бунин «Молодые годы» Мы играли в теннис на лужайке. Ты меня учила подавать, а потом спешили бросить майки на мою кровать. «Ты меня таким тогда любила, ненасытным, искренним, твоим! Ничего не надо!» – говорила. Просто будь любим. Были с нами дом земной и небо, Игры в мяч, Они ведь то же, что С голубями поделиться хлебом В мифе божество. И хотелось в счастье это верить, И хотелось просветлять умы, Никогда не закрывая двери в миг, с которым мы...